Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, компания RusTechProm. Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат atol 90F и пробитие кассового чека по коду товара из базы товаров за безналичный расчет по свободной цене. Для пробития чеков по коду товара из базы товаров по свободной цене за безналичный расчет на кассовом аппарате atol 90F необходимо войти в кассовый режим. Для этого нажимаем 1.1 итог. На экране появится четыре нуля. Вводим код товара. Нажимаем клавишу «ВВ». Вводим стоимость этого товара. 100 рублей. Нажимаем клавишу «ВВ», «ПС» и клавишу с двумя нулями.